Чтобы поменяться ключами согласования с Бобом, защищенным образом, нам нужно аутентифицировать Боба. И если бы между нами, посередине, сидел бы кто-либо другой, то он бы мог отправить нам открытый ключ, выдавая себя за Боба. Или он мог бы имитировать открытый ключ Боба в тот момент, когда мы запрашиваем его у Боба, или когда мы пытаемся скачать его с сайта. Так что вы не можете просто взять открытый ключ и считать, что это настоящий ключ. Сначала нам нужно аутентифицировать, что это настоящий ключ, и это приводит нас к другим криптографическим технологиям. Речь идет о хэш-функциях и цифровых подписях, которые помогают обеспечивать аутентификацию или легитимность отправителей и получателей. Давайте посмотрим на изображение. Видим здесь входные данные, алгоритм или функции хеширования. И выходные данные. Хэш-функция принимает входные данные любого размера. Это может быть email, файл, слово. В нашем случае это слово fox леса, и происходит конвертация данных при помощи хэш-функции в следующий вид строка символов фиксированного размера. И эти значения, возвращенные хэш-функцией, имеют короткое название хэш или хэш-сумма или дайджет сообщения. Или, как тут указано, «дайджест». Далее есть очень важная особенность хэш-функции. Вы не можете конвертировать из хэша обратно в изначальные входные данные. Это односторонняя хэш-функция, и для нее не нужны ключи. Вам лишь нужны входные данные. Хэш-функция. И затем вы получаете результирующие выходные данные, которые всегда имеют фиксированный размер в зависимости от вида функции, которую вы используете. Это обеспечивает целостность и позволяет обнаружить непреднамеренные модификации. Это не обеспечивает конфиденциальность, аутентификацию. Это не позволяет определить наличие преднамеренной модификации. Есть много примеров хэш-функций. MD2, MD4, MD5, Хавелл. SHA, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, Tiger и так далее. В наше время, если вы подбираете криптографическую систему, вам стоит использовать SHA-256 и выше. Я имею в виду SHA-384 и SHA-512. Давайте я вам покажу несколько примеров того, как это используется на практике. Здесь у нас TrueCrypt. И если вы не знаете, то это решение для полного шифрования диска. А здесь у нас файл, который мы скачиваем. Выделенное мной — это результирующий хэш полученные в результате хэширования данного файла с применением алгоритма SHA-256. Когда вы скачиваете этот файл, то при помощи этой хэш суммы можно удостовериться, что этот файл не изменился, то есть он обладает целостностью. Есть инструменты, которые вы можете скачать, чтобы делать это. Одним из таких инструментов является QuickHash. Я могу выбрать файл. Например, установочный файл Chrome. Перетащите его сюда. И мы видим здесь хэш этого файла Chrome. Для SHA 1 256 512. Вы можете заметить, что с увеличением этих цифр в алгоритме хэширования длина хэша становится все больше, поскольку это длина в битах SHA 1 короткий. 256 512 и MD5, который слаб и не должен вообще использоваться. Так что это является способом подтверждения того, что файл, который вы скачали, сохранил свою целостность. Смышленные ребята зададутся вопросом, а что если файл, который я собираюсь скачать, уже скомпрометирован? Допустим, вот у нас веб-сайт дистрибутива Tails. Позже мы еще поговорим о нем. Допустим, я хочу скачать Tails, и вот ссылка для скачивания. Здесь указан хэш этого файла. Однако, если веб-сайт скомпрометирован, то это означает, что злоумышленники могли подменить данный файл для загрузки и добавить в него что-либо еще. Знаете, троян, или что-то для слежки за мной. И они также могли подменить и контрольную сумму. Этот хэш ничего не значит он не поможет обнаружить преднамеренную модификацию файла. Нам нужно что-то еще для уведомления, что данный сайт в действительности официальный сайт дистрибутива Teos. И здесь мы подходим к сертификатам, цифровым подписям и другим средствам. Другой способ использования хэшей, с которым вы познакомитесь, это хеширование паролей. Когда вы вводите пароль на веб-сайте или в операционной системе, Крайне плохой способ хранить этот пароль в базе данных, поскольку если эта база данных окажется скомпрометированной, то и ваш пароль окажется скомпрометирован. Что должно происходить? Так это преобразование вашего пароля посредством функции форматирования ключа пароля в хэш. Здесь у нас примеры преобразования пароля администраторов в хэш в операционной системе Windows. Эти хэши хранятся в базе данных SAM, внутри Windows. Позже мы обсудим эту базу и как она может быть скомпрометирована. Но сейчас я лишь хотел привести пример использования хэшей. Следующий способ использования хэшей — это включение заранее согласованного совместного использования секретного ключа в сообщение, а затем хэширование этого сообщения. Это называется HMAC или код аутентификации, проверки подлинности, сообщений, использующие хэш-функции. Этот механизм обеспечивает аутентификацию и целостность, потому что у нас есть заранее согласованный ключ. И у нас есть хэш, мы используем их комбинации. Это всего лишь еще одна технология, используемая в криптосистемах. Теперь перейдем к цифровым подписям. Цифровая подпись — это значение хэша. Вот оно, на схеме. Мы обсуждали хэши в прошлом видео. Это результат работы хэш-функции с фиксированным размером, который зашифрован закрытым ключом отправителя, с целью создания цифровой подписи или подписанного сообщения. С технической точки зрения, цифровая подпись — это отметка, подтверждающая лицо, которое подписало сообщение. Это выдача гарантии на объект, который был подписан с ее помощью. Если объект шифрования подписан цифровой подписью, то обеспечена аутентификация, потому что объект зашифрован при помощи закрытого ключа, шифровать которое может только владелец этого закрытого ключа. Это и есть аутентификация. Она обеспечивает невозможность отказа от авторства, поскольку, повторюсь, использован закрытый ключ от правителя. И она обеспечивает целостность, поскольку мы хешируем. Цифровая подпись может быть использована, например, в программном обеспечении, может использоваться для драйверов внутри вашей операционной системы. Может использоваться для сертификатов и подтверждать, что подписанные объекты исходят именно от лица, которое указано в сертификате, и что целостность данных этих объектов была сохранена. То есть никаких изменений они не претерпели. Давайте пойдем посмотрим на тот установочный файл Chrome. Свойства файла. Вы можете сделать это в любой операционной системе или версии Windows. Откроем вкладку «Цифровые подписи». Кликнем на подпись. Уже можем увидеть некоторые детали. И давайте посмотрим на сертификат. Что мы здесь видим? Сертификат выдан кому? Google. Кем? Varys Sign. И VerySign — это компания, чей закрытый ключ будет использован для цифровой подписи этой программы. VerySign сообщает, данное программное обеспечение легитимно, и оно не подвергалось модификации. Здесь написано, сертификат предназначен для удостоверения того, что программное обеспечение исходит от разработчика программного обеспечения. Программное обеспечение защищено от модификации после его выпуска. И чтобы узнать, действующая ли это цифровая подпись, нам нужно повернуть изначальный процесс в обслуживание обратную сторону. У нас есть цифровая подпись, или подписанное сообщение, или подписанное программное обеспечение. Далее мы используем открытый ключ отправителя. В нашем случае это будет VeriSign для дешифрования, чтобы узнать хэш, который вы затем сможете верифицировать самостоятельно. У нас будет значение хэша. Оно будет получено из цифровой подписи, и затем вы можете взять этот файл, прогнать его через такой же алгоритм хэширования и сравнить полученные хэши. Вы сможете проверить, что программное обеспечение с Сохранила целостность. Если говорить о программах, то все происходит в фоне и верифицируется без вашего ведома. Если верификация не проходит, то вы получаете сообщение с предупреждением. Наверняка вы уже встречались с ними. Вот пример такого сообщения. Windows не может верифицировать издателя данного драйвера. Это означает, что либо он не имеет цифровой подписи, либо ваша операционная система не доверяет VeriSign. Когда мы будем рассматривать сертификаты, то узнаем, почему вы можете доверять или не доверять Verisign. Windows 10 представила новую технологию под названием Device Guard который является способом использования цифровых подписей для фиксации того, что операционная система будет исполнять, а что нет. Device Guard позволяет запускаться лишь определенным видом подписанных файлов. В теории, вредоносные программы, крысы или трояны, не смогут запуститься, поскольку они не подписаны. Есть, конечно, способы обхода этой технологии, и мы обсудим их позже. Но, тем не менее, Device Guard является одним из слоев защиты. И давайте пройдемся по этому материалу еще раз, потому что что я уверен, что некоторым все это может показаться довольно-таки трудным для восприятия. Значение хэша, которое было зашифровано с применением закрытого ключа отправителя или выпуска ПО, это цифровая подпись. Это обеспечивает аутентификацию, неотказуемость и целостность. А если вы зашифруете что-либо и вдобавок снабдите это цифровой подписью, то вы сможете добиться конфиденциальности наряду с аутентификацией, неотказуемостью и целостностью. Цифровые подписи удостоверяют, что программа и что-либо другое, получены от определенного лица или издателя, и они защищают программное обеспечение или сообщение от их модификаций после того, как они были изданы и отправлены. SSL и TLS используют все криптографические технологии, которые мы уже прошли, включая симметричные и асимметричные алгоритмы, хэши, цифровые подписи, Коды аутентификации сообщений, MAC, для создания рабочего протокола обеспечения безопасности. SSL и TLS — это криптографические протоколы, созданные для обеспечения безопасности коммуникации в сети или в интернете. SSL — это более старый протокол шифрования, а TLS — более новый. Однако люди до сих пор называют их одним названием. SSL, что немного раздражает и вводит в заблуждение. Множество сайтов по-прежнему используют старый SSL из-за вопросов совместимости, даже при условии, что из-за этого возникают проблемы с безопасностью. Примером использования TLS является HTTPS в URL-адресе веб-сайта, как, например, здесь. Но TLS может быть использован с любым другим протоколом типа FTP или виртуальных частных сетях. Он используется не только с HTTP, и не только для работы с веб-сайтами. TLS очень важен для безопасности и приватности в интернете, поскольку это наиболее часто используемый способ шифрования данных в интернете. TLS обеспечивает приватность, потому что с его помощью шифруются данные, и обеспечивает целостность, потому что он использует имита вставки, то есть коды аутентификации сообщений MAC во время обмена данными между двумя приложениями. Например, когда ваш браузер, приложения обмениваются данными с вашим интернет-банком их приложением, коммуникация шифруется по принципу end-to-end -end. от вашего приложения до их приложения при помощи TLS. TLS поддерживает средства защиты конфиденциальности или приватности, аутентификации и целостности. Соединение приватно, потому что симметричный алгоритм, например AES, который мы обсуждали, используется для шифрования передаваемых данных. Ключи для этого симметричного шифрования генерируются уникальным образом для каждого соединения. И они основаны на секретном ключе, согласованном в начале сеанса. Сервер и клиент согласовывают детали. Какой алгоритм шифрования и криптографические ключи они будут использовать перед тем, как первый байт данных будет отправлен? Согласование совместно используемого секретного ключа не может быть считано злоумышленником, даже атакующим, находящимся посередине соединения. Соединение также надежно в том, что атакующий не может модифицировать коммуникацию во время согласования и при этом оставаться незамеченным. Идентификационные данные лиц, обменивающихся данными, могут быть аутентифицированы при помощи криптографии с открытым ключом, сертификатов и цифровых подписей. Подобная аутентификация может использоваться по усмотрению, но в целом она обязательна для как минимум одной стороны, обычно для сервера, то есть веб-сайтов, которые вы посещаете и я расскажу вам больше на эту тему когда мы доберемся до сертификатов соединение надежно потому что каждое передаваемое сообщение проходит проверку целостности сообщения при помощи кодов аутентификации сообщений с целью предотвращения невыявленной потери или изменения данных в процессе их передачи TLS поддерживает множество различных способов по обмену ключами шифрованию данных и аутентификации целостности сообщений многие из тех алгоритмов и технологий которые мы уже Обсуждали, И все же, в конечном итоге, безопасная конфигурация TLS включает в себя множество настраиваемых параметров, и не все из них позволяют использовать средства защиты приватности, аутентификации и целостности. Теперь давайте обратимся к статье в Википедии на тему безопасности транспортного уровня. На этом сайте дано великолепное описание TLS. Видим здесь различные поддерживаемые способы обмена ключами, шифрования данных и аутентификации целостности ключей. И первое, что мы здесь видим, это аутентификация и обмен ключами, а также различные поддерживаемые алгоритмы. Если вы помните, мы говорили об асимметричных алгоритмах. Так вот, это именно они. Видим здесь RSA, Диффи Хелман RSA, Диффи -Хелман на эллиптических кривых и так далее. Лучше всего использовать вот этот. Вот этот, или вот этот. В общем-то, проблема в том, что у вас и выбор-то не всегда есть. Сервер поддерживает определенную аутентификацию и методы согласования ключей. И если вы хотите обмениваться с ним данными, то вам придется использовать то, что он предлагает. Причина, по которой лучше использовать эти способы, в том, что они используют протокол Диффи Хеллмана для обмена ключами, что позволяет обеспечить такое свойство приватности, как прямая секретность. Здесь это указано. Это свойство дает гарантию, что ваши сеансовые ключи не будут скомпрометированы, даже если закрытые ключи. Ключ сервера скомпрометирован. Это достигается тем, что уникальный сеансовый ключ генерируется для каждой сессии, которую пользователь инициирует. Даже компрометация единичного сеансового ключа не повлияет ни на какие данные, за исключением того обмена в том определенном сеансе, который защищался конкретно этим ключом. Совершенная прямая секретность — это прогресс в вопросах по защите данных на транспортном уровне, и ее значимость увеличилась с момента появления таких уязвимостей, как Heartbleed. Совершенная прямая секретность на деле означает, что если сервер, с которым вы общаетесь, скомпрометирован, и их закрытый ключ скомпрометирован, компрометирован, то все ваши предыдущие сеансы общения не могут быть дешифрованы, поскольку вы использовали протокол Диффи-Хеллмана для согласования сеансовых ключей. Они используются лишь в течение короткого промежутка времени. И если мы спустимся ниже то видим используемые симметричные алгоритмы. Когда мы говорим о сеансовых ключах, то мы имеем в виду ключи, которые используются непосредственно для шифрования данных, потому что симметричные ключи быстрее. И помните, мы говорили об АЭС, что выбор АЭС — это хороший вариант. В этой таблице мы видим и его, и различные другие виды алгоритмов симметричного шифрования. Нам показано, какие из них защищены а какие нет по причине различного рода уязвимости или слабых мест. И вот почему я рекомендовал вам использовать АЭС. Здесь вы можете заметить, что есть какие-то другие аббревиатуры в комбинации с АЭС. Вам не нужно особо волноваться на этот счет. Это называется режимом использования. Это различные способы для АЭС по скремблированию или шифрованию данных, которые не имеют особого значения в нашем случае для предмета нашего обсуждения. Достаточно знать, что вы используете АЭС и длину в битах. Мы уже разобрались в этом вопросе. Здесь вы также можете увидеть различные версии SSL. Собственно говоря, и это приводит многих людей в замешательство. Первая версия SSL — это 2.0. Самая ранняя версия из всех представленных в этой таблице. Следующая версия — это SSL 3.0. Далее идет TLS 1.0. Обратите внимание, следом за тройкой для SSL идет единица для TLS. Итак, TLS 1.3 — это самая последняя и наиболее защищенная версия, но она наименее совместима с браузерами. Когда вы используете TLS, вам реально стоит использовать TLS 1.0 и выше. Видим здесь, какие из них защищены, а какие нет. Обратите внимание, что если вы используете TLS 1.0, то даже несмотря на S, тут сказано «зависит от воздействия». Давайте спустимся еще ниже. Здесь мы видим хэши, а также именно вставки MAC, которые используются с целью сохранения целостности данных. MD5 не стоит использовать, SHA-1 определенно уже устарел. И нам стоит начать использовать актуальные версии SHA, а именно 256 или 384. Однако, по причинам совместимости, они могут быть использованы не во всех случаях. Предпринимались попытки скомпрометировать и подорвать аспекты безопасности, так что протокол TLS был несколько раз пересмотрен в ответ на развивающиеся угрозы безопасности и для выявления слабостей и уязвимостей. Параметрами таких угроз были Beast, Crime, Poodle, Lockjam У всех у них интересные названия Можете погуглить на этот счет и поискать детали, если интересно А результатом всего этого стало то, что разработчикам пришлось обновлять браузеры И серверные реализации SSL Чтобы справиться с атаками и защититься от этих уязвимостей Перейдем к следующей таблице. Здесь мы видим список версий Firefox. В этой строке Firefox версии с 27 по 33, и вы можете увидеть уязвимости Beast, Crime, Poodle, Freak, Logjam. А если мы посмотрим на версию от 36 до 38, то они подвержены уязвимости Logjam. И если будем смотреть на все более старые версии, то увидим, что они становятся все более и более подверженными различным слабостям и уязвимостям. Вот почему вам следует использовать самую последнюю версию браузера, где это возможно. Серверы и сайты, на которые вы заходите, также должны быть обновлены до последних версий. И все дело в том, что вы не можете всегда контролировать это. Если вам нужна приватность, максимальная приватность, и вы знаете, что ваш сервер не защищен, либо уязвим перед некоторыми из этих вещей, поскольку он, возможно, использует TLS 1.0, то вы должны понимать, что нельзя взаимодействовать с ним, поскольку это будет небезопасно и неприватно. Совокупность алгоритмов, используемая для TLS SSL, называется Cypher Suite. Набор шифров. Полезно знать самые сильные и наиболее совместимые наборы шифров. Вместо того, чтобы дать вам их список, я покажу вам ресурсы, где их искать. Таким образом, вы сможете при необходимости найти самый актуальный набор шифров, который будет наиболее защищенным и совместимым. Если сегодня я дам вам готовый список, завтра может появиться новая уязвимость, и она сделает порядок недействительным. Пожалуй, один из лучших сайтов для поиска хорошего CypressYut с совместимостью, или даже самый лучший сайт, который я только знаю, это mozilla.org, и люди, стоящие за Firefox. Что мы здесь видим? Это список из Cypher Suite, Порядки убывания приоритета. Выделяю наиболее актуальный. А вот наиболее оптимальный, но все же сильный. Плюс здесь указаны все наилучшие варианты, такие как версия TLS, тип сертификата, подпись сертификата и так далее. И если подняться выше, то увидим совместимость этих шифров. Это самые старые совместимые клиенты, которые могут работать с этими шифрами. Так что это и вправду отличный список сильнейших шрифтов, таких, которые вам стоит использовать в приоритете. Также, если спуститься вниз то здесь есть список, предназначенный для повышенной совместимости. Если вы ищете список, который будет работать с большим количеством клиентов, то это хороший вариант. Спустимся еще ниже. Вот здесь указаны все шифры. Еще ниже. Видим вообще наиболее совместимый список, который будет работать с реально старыми клиентами. И если вам нужно сконфигурировать сервер, то ознакомьтесь с этим. Это реально крутой инструмент. Если мы выберем нужный вид сервера, Итак, здесь выбираем сервер. Допустим, это Apache. Может быть, вам нужна устаревшая версия, или промежуточная, или актуальная. И затем нам выдается конфигурация. Видим здесь, что все уже настроено за нас. Не хотим использовать SSL версии 3, TLS версия 1 или TLS версия 1.1. Так что он будет работать с TLS версией 1.2. И вот все наборы шифров. Этот инструмент сделал все красиво. Так что, да, это действительно классно. Другой сайт для поиска хорошего списка с шифронаборами это wigdeage.org. Вот один набор. И другой сайт я бы порекомендовал от Стива Гибсона. Вот его список в формате, подходящим для серверов Windows. Это также хороший список в порядке приоритетности с наборами шифров. В следующем видео я покажу вам, как вы можете определить, что сервер представляет из себя в плане своих алгоритмов шифрования, хэшей, цифровых подписей и так далее. Любой атакующий, который может расположиться между источником и адресатом трафика, здесь у нас источник. Здесь адреса. Этот атакующий может совершить атаку вида «Man in the Middle» — «Человек посередине». Одна из подобных атак, которая требует весьма небольших навыков и ресурсов, называется «SSL Stripping» — «Снятие SSL». Атакующий выступает в роли прокси и подменяет зашифрованные HTTP-соединения на HTTP-соединения. И есть бесплатный инструмент для проведения таких атак. Он называется SSL-стрип, который работает с HTTP, использующим SSL. Вот адрес сайта. Он создан парнем по имени Мокси Мерлин Спайк. Это достаточно широко известный исследователь в области безопасности. Давайте подумаем, как, собственно говоря, мы попадем на HTTP веб-сайты. Есть пара основных способов, как это можно сделать. Вот первый способ. Вбиваем в адресную строку браузера адрес сайта, на который хотим зайти. И нажимаем Enter. В большинстве случаев мы не вбиваем HTTPS двоеточие Что происходит далее? Мы отправляемся на HTTP веб-сайт, а затем сервер дает нам так называемый 302-й редирект. И отправляет нас на эту HTTPS версию веб-сайта. Другой способ попасть на HTTPS веб-сайты, это переход по ссылке. Допустим, я нашел что-нибудь в Google Получил ссылку, и мы видим, что это HTTPS-ссылка. И затем она приводит нас прямиком на HTTPS-версию Фейсбука. Как работает ssl Strip Он выступает в роли прокси, который ищет эти два вида событий. 302-е редиректы и переходы по HTTPS-ссылкам а затем проксирует эти соединения. Вы устанавливаете исходное HTTP соединение. Оно достигает сервера. Сервер отвечает. Вообще-то, это должно быть HTTP соединение, и отправляет вас обратно. SSL Strip здесь проксирует ответ от веб-сервера, имитируя ваш браузер, и отправляет вам обратно HTTP-версию сайта. Сервер никогда не заметит отличий. Он думает, что общается с вами. Он верит, что это ваш браузер, и что вы увидите, это будет практически неотличимо от подлинного сайта. И давайте я покажу вам, как должен выглядеть веб-сайт Facebook. Это легитимный веб-сайт Facebook. Теперь я выполнил HTTPS Stripping при помощи Kali Linux. И вот как выглядит версия сайта после атаки. Легитимная версия. Версия сайта после атаки. Легитимная версия — версия сайта после атаки. Как можно заметить, отличие в том, что у нас нет HTTPS. И большинство людей не заметит эту разницу. И как я уже сказал, сервер никогда не заметит, что что-то не так, потому что он общается с прокси, который ведет себя точно так же, как вели бы себя вы. Чтобы произвести эту атаку, вам нужно быть посередине. Вам нужно иметь возможность видеть трафик, чтобы вы могли его разобрать. А находиться посередине чего-либо трафика не всегда так просто. Это зависит от того, где вы находитесь. И если вы в чужой сети, например, на работе или в интернет-кафе, в сети интернет-провайдера, владельцы этих сетей, они контролируют эти сети, так что они находятся посередине. По этой причине они могут произвести подобного рода атаку. Однако это не очень искусная атака, поскольку вы можете заметить отсутствие HTTPS. При проведении целевой атаки правительство вполне может использовать этот метод. Однако это весьма маловероятно еще более низкая вероятность того, что они решат делать это для массовой слежки. Разве что это не какое-нибудь там небольшое диктаторское правительство, которое занимается подобными вещами. Ведь это довольно-таки простейшая форма атаки. Эффективная при небольших ресурсах, низкоквалифицированных атакующих, а не атака по-настоящему государственного уровня. Рандомному киберпреступнику, сидящему где-то на удалении от вас, будет достаточно трудно попасть в середину вашего трафика. Не очень-то много есть механизмов, чтобы осуществить это. И поэтому более вероятно, что такой атакующий попытается вместо этого атаковать ваш клиент. Ведь это попросту легче сделать, а люди всегда идут по легкому пути, избегая сложного. И если они совершают атаку на ваш клиент и попали в ваш клиент, завладели им, то им не нужно снимать SSL, поскольку они и так смогут увидеть все ваши данные, ведь они уже в вашем клиенте. Другой интересный способ для проведения этой атаки, когда атакующий находится в вашей локальной сети, так что это либо происходит по Ethernet кабелю, либо по беспроводной связи через Wi-Fi. Они могут обмануть вашу машину и заставить ее отправлять трафик через них. И это известно как ARP Spoofing, или ARP Отравление. Атакующие посылают ARP-пакеты, имитируя шлюз жертвы по умолчанию. Это работает, потому что у Ethernet нет механизмов для аутентификации. Нет этого функционала. Поэтому любая машина, в принципе, может отправить то, что называется R-пакетом, и сообщить, что она одна из машин в этой сети. Например, шлюз или маршрутизатор. И это приводит к тому, что вы начинаете отправлять свой трафик через фейковый маршрутизатор, который затем перенаправляет его, попутно снимая SSL. И после этого перенаправляет трафик обратно к вам, как? Мы уже это видели. Если вы хотите больше узнать об ARP-спуфинге, я бы рекомендовал этот веб-сайт. Он довольно-таки хороший. Вот небольшая схема. На ней атакующий говорит: "Смотри, я маршрутизатор." И трафик начинает ошибочно идти через него. В Кали есть инструменты под названием ettercap и arpspoof, и, конечно же, SSL-STRIP, который позволяет вам совершать подобного рода атаки. И есть инструмент под названием Cain и Abel. Вот адрес сайта. Вы можете использовать его под виндой. А это сайт инструмента SSL-STRIP. Тут перечислены команды, как работать с ним. И все, что вам нужно для выполнения SSL Stripping или арт спуфинга, если вы в локальной сети. Все это доступно в кале. Тут приведены команды, которые следует запускать. Все предельно просто. Здесь включение IP Forward. Внесение некоторых изменений в IP Tables, чтобы HTTP трафик перенаправлялся на SSL Strip. Запуск SSL Strip. Тут нужно указать порт. И далее включение ARP spoof, где вы говорите целевой машине отправлять ее трафик вам. В общем, можете поэкспериментировать с этим в кале, если есть желание. Еще один интересный способ снятия SSL — это установка подставной точки доступа. Она может быть затем настроена для автоматического снятия SSL. Подставная точка доступа — это когда вы подключаетесь к Wi-Fi сети, а владелец этой Wi-Fi сети пытается вас атаковать. Это подставная или поддельная точка доступа. И вы можете настроить эту точку доступа для снятия SSL точно таким же образом, как мы обсуждали, потому что вновь атакующие находится посередине, ведь вы подключаетесь через него. Собственно говоря, вы можете купить оборудование, которое будет делать это за вас. Это Wi-Fi Pineapple. Есть и другие версии. Но я бы порекомендовал взять его в аэропорт или другое людное место, включить, поднять открытую сеть, говоря еще бесплатный Wi-Fi или что-то типа того, и вы будете поражены полученным количеством паролей от Facebook, Google и многих других сайтов. Люди попросту не замечают снятия SSL. Пожалуй, стоит отметить, что когда вы делаете снятие SSL, это означает, что соединение перестает быть зашифрованным, и, следовательно, вы можете видеть все содержимое трафика. То есть у вас появляется возможность красть имена пользователей и пароли, и попросту наблюдать за всем тем, чем занимается определенный человек. И давайте теперь подумаем, что можно сделать для предотвращения всего этого. На клиентской стороне вы можете попытаться замечать те случаи, когда у вас отсутствует HTTPS, но если вы будете заняты, то вряд ли сможете это заметить. И тем не менее, вам следует обращать на это внимание. Более сложный метод — это использование туннеля или шифрованного туннеля, так чтобы снятие SSL стало невозможным, поскольку трафик, который вы отправляете, будет зашифрован иным способом. Например, можно использовать SSH-туннелирование, можно использовать VPN-технологию типа IPsec, а вообще стоит обратить внимание на end-to-end -end шифрование, и мы поговорим о нем Позже. Помимо всего прочего, вам лучше не подключаться к сомнительным сетям, без использования туннелирования или VPN, или шифрования, потому что это именно то, что может произойти, если у вас их нет. Ваш SSL может быть снят, и весь ваш трафик станет открытым. В этом курсе мы также обсудим виртуальные частные сети VPN. Наличие арт спуфинга и снифинга в вашей локальной сети можно в определенной степени обнаружить. И есть пара инструментов для примера, которые вы можете использовать. Использовать. Это ARP Watch. Он мониторит вашу Ethernet-сеть на наличие ARP спуфинга или отравления. И есть другой инструмент. Это SniffDen. Он обнаруживает тех, кто наблюдает за сетевым трафиком. Что касается серверной стороны, я выведу это на экран. У вас может не быть контроля за серверной страной, но я полагаю, в некоторых случаях такой контроль имеется. Есть возможность активации строгой безопасности передачи данных по протоколу HTTP, сокращенно HSTS. Этот механизм использует особый заголовок для принудительного использования браузером только лишь HTTPS трафика. Это работает только если вы ранее посещали сайт, и затем ваш клиент фактически запоминает, что данный сайт принимает исключительно HTTPS трафик. А вот пример того, как я снял SSL и получил сообщение об ошибке, потому что на этом сайте была активирована строгая транспортная безопасность HTTP. Другим способом предотвращения снятия SSL или ARP спуфинга и отравления является использование виртуальных локальных сетей и другие формы изоляции сетей. Виртуальная локальная сеть предотвращает перемещение трафика из одного сегмента сети в другой сегмент сети при помощи коммутатора и особых тегов. Также можно иметь полную изоляцию сети при условии, что атакующий не находится в той же физической сети, потому что вы и ваш трафик не будете проходить через атакующего. Вы будете использовать различные сетевые коммутаторы, и понятно, что атакующий не сможет получить доступ к вашему трафику. Вы также можете использовать фаерволы для предотвращения перемещения трафика в определенных направлениях. Вы можете настроить Wi-Fi таким образом, чтобы получать изоляцию при помощи конфигурации вашей точки доступа, и вы сможете поднять раздельные Wi-Fi сети, и эти сети не смогут видеть трафик друг друга. В общем, есть множество вещей, которые вы можете сделать на сетевом уровне. Мы подробнее рассмотрим эти вопросы, когда будем говорить о вашей локальной сети и Wi-Fi. HTTP – это протокол прикладного уровня передачи данных, как вы все уже, наверное, знаете. Именно поэтому мы набираем «http//», и затем переходим на «www.google.com». И по этому адресу мы попадаем на HTTP-версию этого веб-сайта. Теперь смотрите. В адрес серверов и обратно, в буквальном смысле, происходит отправка текста, который выглядит следующим образом. Здесь указан HTTP протокол. В тексте указано, что используется HTTP протокол. Есть дата, серверы. Ниже видим HTML код. Это код, который вы можете обнаружить, если будете просматривать исходный код веб-страниц. Вот так он выглядит. Так что HTTP это простой текст. Давайте я это закрою. Не перейду на google.com и поменяю здесь на HTTPS. Теперь у меня запущен HTTP поверх TLS или SSL. HTTPS предоставляет средство защиты TLS. Потому что он использует TLS, это шифрование данных, аутентификация, обычно на серверной стороне, целостность сообщений и по выборам, аутентификация клиента или браузера. Когда вы заходите на веб-сайт при помощи HTTPS, веб-сервер запускает задачу по вызову SSL и защите обмена данными. Сервер отправляет сообщение обратно клиенту с указанием, что должен быть установлен защищенный сеанс, и клиент в ответ отправляет ему свои параметры безопасности. Это значит, что клиент скажет, я готов использовать такую-то цифровую подпись, я готов использовать такой-то метод обмена ключами, алгоритм. Я готов использовать такой-то симметричный ключ. А сервер сравнивает эти параметры безопасности со своими собственными до тех пор, пока не находится соответствие. И это называется рукопожатием или хендшейком. Сервер аутентифицирует клиент посредством отправки ему цифрового сертификата. Мы рассмотрим сертификаты позже. И если клиент решает доверять серверу, то процесс продолжается. Сервер может запросить клиент также отправить ему цифровой сертификат для взаимной аутентификации. Но такое происходит нечасто. Если вам нужна полностью защищенная end-to-end -end сессия с аутентификацией вас и другой стороны, то вам стоит использовать сертификаты с цифровыми подписями с обеих сторон. Вы получше поймете, как это работает, когда мы доберемся до цифровых сертификатов. Клиент генерирует симметричный сеансовый ключ, например, при помощи алгоритма АЭС, и шифрует его при помощи открытого ключа сервера. Этот зашифрованный ключ отправляется в адрес веб-сервера, и оба они, и клиент, и сервер, используют этот симметричный ключ для шифрования данных, которые они отправляют друг другу. Так и устанавливается защищенный канал обмена данными. Для работы TLS нужен сервер и браузер с поддержкой TLS, а все современные браузеры поддерживают TLS, как мы убедились в на Википедии. И во всех браузерах вы увидите HTTPS, чтобы будет указывать на то, что используется TLS. И кроме того, вы часто встречаете замок. Все браузеры имеют нечто подобное с целью держать вас в курсе, используете ли вы HTTPS или HTTP с TLS. Если это не показывается, то соединение не зашифровано или не аутентифицировано, и обмен данными будет происходить в обычном текстовом формате. Как видите, если HTTPS не используется, то я могу видеть все содержимое веб-сайта. И если мы посмотрим на замок здесь, то увидим технические детали. Какие алгоритмы шифрования используются? В данном случае используется TLS, эллиптические кривые с Диффи Хелманом, RSA, AS со 128-битным ключом. Режим шифрования GCM и SHA-256 для целостности данных. Все это будет согласовываться между клиентом и сервером. А если мы посмотрим Wireshark, Wireshark это анализатор протоколов, то увидим, как трафик принимается и отправляется. Мы видим здесь, что произошел диалог, в мой клиент, то есть веб-сервер, сказал, вот вещи, которые я поддерживаю, а сервер ответил ему и сказал, что ж, что ж, вот то, что я, собственно, хотел бы использовать. И затем сервер предоставил сертификат с цифровой подписью и открытый ключ к нему. Еще один сайт, который вам стоит изучить, это SSL Labs. Если вы ведете сюда какой-либо сайт, или URL-адрес сайта, который работает по HTTPS, то вы сможете увидеть, какие опции шифрования предлагаются этим сайтом. Посмотрим на сайт Bank of America. Алгоритм подписи SHA-256 RSA. Это для цифровой подписи. Здесь мы видим цепочку сертификатов. Сертификат Bank of America. Цепочка спускается вниз. И здесь стоит корневой сертификат и протоколы, которые сервер готов использовать. Довольно интересный сайт, и он предоставляет вам свою оценку, насколько надежным является целевой сайт. И есть еще один полезный веб-сайт для оценки при помощи Firefox. А Firefox — это браузер, который я рекомендую. Чтобы попасть на него, нужно пройти по этой ссылке, но она довольно-таки длинная, так что просто наберите в поиске, как мне узнать, является ли мое соединение с веб-сайтом безопасным, и вы сможете попасть сюда. Здесь вам будет рассказано, что означают различные цвета и пиктограммы в адресной строке Firefox. И все это отражает уровень средств защиты, используемых на определенных сайтах. Речь идет о конфиденциальности, аутентификации и целостности. Здесь мы видим серый земной шар. Это означает, что веб-сайт не поддерживает идентификацию информации. Соединение между Firefox и веб-сайтом не зашифровано, или только частично зашифровано, и оно не должно считаться безопасным от прослушивания. Серый предупреждающий треугольник. Веб-сайт не предоставляет идентификационную информацию. Соединение с этим веб-сайтом не защищено полностью, потому что содержит не зашифрованные элементы, такие как изображение. Оранжевый предупреждающий треугольник. Веб-сайт не предоставляет идентификационную информацию. Соединение между Firefox и веб-сайтом только частично зашифровано и не исключает прослушивание. Серый замок. Адрес веб-сайта был верифицирован. Соединение между Firefox и веб-сайтом зашифровано для предотвращения прослушивания. Зеленый замок. Адрес веб-сайта был верифицирован при помощи сертификата расширенной проверки. Это означает, что владельцу веб-сайта требуется предоставить гораздо больше информации, гораздо больше достоверной информации, чтобы доказать, что он именно тот, за кого себя выдает. Так что, если вы видите и ви, и зеленый замок, то это означает, что была проведена расширенная проверка владельцев сайта. Соединение между Firefox и веб-сайтом зашифровано для предотвращения прослушивания. Thank you.